Название сегодняшнего вебинара ну, некие наши рекомендации по организации процесса загрузки и сбора данных по оборудованию для системы СУТАИР. Собственно, зачем мы это делаем? Такие вебинары они позволяют как-то объяснить большому количеству людей, чем мы вообще занимаемся, поставить какие-то ключевые вопросы, попытаться там дать ответы на них в режиме таких кратких встреч. А вообще, конечно, у нас очень большая программа именно очных семинаров. И, по сути, вот сегодня на таких вебинарах мы рассказываем, как мы обычно это делаем в режиме живого общения. Ну, во-первых, актуальность. А Что-то, как раз у Таир, я думаю, многие уже знают или уже внедряют системы, либо планируется внедрение. Это некий класс систем для автоматизации процессов, планирования ремонтов. Достаточно давно интерес к автоматизации вообще есть. И, в частности, основной интерес всегда был экономических служб, финансистов, учет затрат. Но сейчас наблюдается тенденция, это все-таки наличие некого интереса к применению именно на уровне инженерных вопросов, то есть не только затраты, а именно реальные процессы планирования физического на уровне оборудования. То есть с этой точки зрения у нас некая тенденция развития самих систем ТАИР и применения, она наблюдается уже там последние 2-3 года. Соответственно, в этой связи для того, чтобы решать инженерные задачи, необходимо правильно описать сам объект управления, его ирахи расположение в производственном процессе, каким-то образом нормализовать сам процесс ведения характеристик паспортных и дополнительных атрибутов. Ну и третье, как бы такой вот момент: и любые ошибки на вот этом этапе первичного сбора данных они часто сводят на нет вообще говоря эффект отмедления любой системы, дорогой или дешевой. И проекты, собственно говоря, как сейчас говорят, не взлетают из-за плохого качества исходной информации. Еще важный момент, чтобы вы понимали там, сам процесс ведения данных, как мы говорим, на то есть нормативно справочной информации в АСУ ТАИР, не совпадает с процессом управления ТАИР. То есть введение информации по оборудованию в справочниках, это не процесс планирования ремонтов непосредственно, да, это именно некий предварительный этап, который позволяет механикам в дальнейшем некой системе действительно использовать эти данные для планирования. То есть этот процесс ведется специалистами по информации, а не механиками. Это вот такой важный момент, который, собственно, лежит в основе удачи либо неудачи процесса сбора данных. Ну, опять-таки, часто вопросы до начала работы, это что делать со старыми данными, кто должен отвечать за сбор данных, айтишники либо механики, мы про этом поговорили уже куда забивать данные, на самом деле есть большая проблема, это сама форма, в которой нужно забивать данные, либо какая-то система специальная. Опять-таки, всегда вопрос возникает, как привести данные разных подразделений к общему виду, то есть вопрос, когда много людей описывают однотипное оборудование, он такой достаточно тривиальный. Ну вот, э, там сегодня кратко поговорим, обычно мы детально говорим, это до какого уровня описывать оборудование, если дать волю э, людям то, соответственно, можно спуститься до болтов, до гаев, но это не всегда нужно. Ну и часто такие вопросы, это когда пользователи им разрешаются самим забивать данные сразу в систему, вы, соответственно, получаете те вопросы, которые мы вначале обозначили как актуальность. Существующая информация, которая есть, в чем как бы проблема, она ведется в разных приложениях, в разных файлах, собирается разными службами в своих каких-то форматах. Эта информация не унифицирована, то есть ее нельзя взять и загрузить в какую-то там нормализованную систему ОСУТАИР. Но при этом, что самое важное, в ней действительно содержится много актуальных данных, которые пользователи не готовы терять. Опять-таки, в ней много информации для каждодневного применения, то есть это некие записки, будем так говорить, специалистов, но она неприменима для анализа в масштабе там, холдинга, завода, предприятия, поскольку она действительно не нормализована. Она помогает людям только в тот момент, когда они этим занимаются. Ну, опять-таки, здесь такой некий пример результатов таких вот э, проектов, когда людям дается возможность создать базы самостоятельно. Ну, мы называем уровни паразиты. Это как раз вот тот пример, когда люди для своих каких-то целей создают в амутационной системе какие-то библиотеки, папочки, разделы, то есть именно как проводники Windows то есть какие-то области, в которых они хранят информацию, но это самая частная ошибка, когда система SUT превращается как бы в такой файлообменник, да, то есть когда лежат в папочках какие-то данные по оборудованию именно структурированному по какому-то вот определенному классу. То есть это называем некий уровень паразит, когда есть папка, которая сама по себе ничего не значит. Ну и в чем идея развития таких проектов? Это создание все-таки. Информация, то есть иерархии оборудования в соответствии с производственным процессом и объекты, которые в этой базе хранятся, они просто классифицируются с разных точек зрения. Таким образом, получается удобство для пользователя при поиске информации по оборудованию. Ну, вот там дальше будут, собственно, примеры. А здесь пример, как бы, ну, с нашей точки зрения правильно построение иерархии оборудования и объектов для дальнейшей реализации планирования какой-то установки.